И всем привет, друзья! С вами снова я, Альмир, и сегодня со мной, мой друг Евла. Всем привет! И сегодня мы с моим другом Евланом будем строить для себя прохождаемый и непрохождаемый паркур. Да, ну что ж, давайте начинать. Вообще, надеваем маски и погнали к медок. Ну что ж, начинай. Соблюдай дистанцию, тварь. Ну что ж, давайте начинать, друзья. Конечно, вы э, мою постройку нифига не увидите, просто, короче, будет от лица Евлана. Ну что ж, давайте приступим. Это будет самый сложный паркур в его жизни. Ну что ж, друзья, я выбрал себе вот такие вот различные вещички. Теперь будем строить... Э, и теперь будем строить ему паркур, друзья. Начинаем вот так вот сюда ставим. Короче... Сюда ставим вот так вот э, ковер, и типа тут будет лестница вот такой вот. Типа он сюда поднимается. Короче, вы счастье увидите, друзья, а э, некоторую счастье тоже не увидите. Короче, вот так вот сделаем. И типа он от, э, с этого слайма должен перепрыгнуть на другое место. Наверное, он его не сможет сделать, потому что он плохой паркурист, я так знаю. Короче друзья, примерно будет начало вот таким вот, а конец вы увидите, наверное, в самом конце от моего паркура, когда он его будет проходить. А пока что вы будете наблюдать за, за моим другом. Ну что ж, погнали строить. И в принципе я практически сад... доделываю, врать он пройдет этот паркур. Нихера не, он вообще ни хера не умеет проходить. Ну что ж, давай я начинаю проходить твой паркур. Давай. Ну что ж, первый прыжок из фейлов нафиг. Так, тут сразу можно сделать. Ага, первый файл офигенно. Ну что ж, друзья, он будет наблюдать за вами и будет, э, короче, очень хорошо видно вам. И, ну что ж, я начинаю Погнали. проходить. Удачи. Спасибо. Да. Пусть да. удачи мне улыбнется, так сказать. Так, опа, тут я знаю, надо, короче, зажать shift, и будет офигенно. Так, тут лед, в принципе, нормально, вот так вот, если пройти, тут, сюда. Короче, эти лестнички для меня easy, это просто, просто для меня мусор. Так, это тут, это тут как, друзья, я офигею, так, опа, блин, я зацепился и просто упал, капец. Так, друзья, снова тот. И, И снова съемочный фейл. И, ребят, я поставил сюда блок. Спасибо огромное. Так, ну что ж. Я опять пришел на это проклятое место, друзья. Так, теперь. Вот это вот, друзья, а -а -а. очень сложно. Так. Все равно упал. Твой блок мне не помог нифига. Потому что ты косал ноги медведь. Я не медведь. Так. так, братан, ты меня слышишь? Да, конечно. Го, поставь вот сюда какой-нибудь блог, а то, блин, ролик очень сильно затянется. Нет. Затянется. Пожалуйста? Нет. Мавия, пощади, но я не поставлю. Белисима, я упал. Исто одну попытку я оставлю туда блок, потому что он не может пройти. Наконец-то, друзья, он поставил сюда блок. Теперь я могу пройти наконец-то на это место. А тут как? Назад, посмотри. А, нифига себе. Тихо. Повезло. Так. Прошел. Ова. Синчурибрули? Что мы тут-то? Так, друзья. Аху. Так, друзья, и еще раз. Так. Ой. Тут какой-то сундук. Давайте его откроем. Тут пусто. Спасибо, бля. Так, теперь на слаймик, друзья. Это будет какой-то трэш, наверх Охуительно. Сейчас я сгорю, эй, нет, где вода, вода. Так, братан, можно воспользоваться, короче, спаунпоинтом? Алло. АФК? Да, да, конечно. А тут ты так никогда не пройдешь. Это будет длиться вечность. Да. Так, друзья, я поставил спаунпоинт, теперь... Наверное, тут будет... Офигеть, прямо в лаву прыгаю. Просто упупеть. Так. Так, ну-ка. Хопа. Да, да ну, ну. Я допрыгнул, еще чуть не наступил на. Блие. Смертельная ловушка не сработала. Она тебе не. Я тут ведро воды, давайте его возьмем и тут перевернутый молоток. Спасибо. Так, друзья, тут вот Самое... футер-дроп капец, я его не смогу сделать, братан, ты понимаешь? Самый опасный момент, именно надо приземлиться в эту дырку, это дырка пизда. Не, постойте, я, надо сделать, короче, разделить элементы управления, потому что так нельзя туда сфокусироваться, друзья. Так, включаю, и теперь момент истинный. Вот так вот будет поудобнее, друзья, так. Ну что ж, я прыгаю, что ли? Слушай, я не умер, а, года. значит типа я тут заново, надо проходить, так друзья, вторая попытка, а обязательно на эту дырочку или куда, можно да. на другое место? А обязательно, слушай, я попал, так друзья, спустя тысячу попыток у меня интересно получится, Ага, он еще усложняет, капец. Давайте что ли попробуем, друзья. Так. Нет, слушай, у меня, у меня не получается. Давай просто перейдем на мою. И я буду тебя снимать, послушай. Это хорошая идея. Ты не прошел, прости. Ты нищеброд. Все, все, да. Ну что, друзья, теперь я слежу за этим, короче, нищебродом. И я буду проходить просто на Изи. Давай, давай, проходи. Ну да, у меня тут паркур легкий, друзья. Вот, вы видите его теперь? Давай, давай, проходи. ха не получился у тебя. Вот так тебе и надо. Попробуем счетерить, дорогие друзья. Да, нет, нет, так не получится. Я тут все продумал. Давай, первый уровень. Блин. Ох, по жизни. Блять. Давай, давай! По жизни обоссышь. Друзья, он стал в АФК. Я просто настраивал чувствительность и Ох. Вот... Давай, про. Ты был близок. Это почти. <с Spieler> даже через 10 не можешь подняться. Ну что ж, давай. P пытка 102. Не можешь даже попасть в слайм-блок, друзья, капец. Это реально пройти, я его попробовал, друзья. О, да! Ставлю сюда. Наконец-то первый левел прошел. Сразу ставлю сюда спаум пойн. Давай-давай, вставляй. А то я буду проходить полчаса. Да! Да-да-да, это реально. Я его прошел, друзья. Полностью проверил. Он упал в предыдущий левел, друзья, капец. Давай-давай, проходи. Ты же профессионал, ты чё? Нифига не может пройти, друзья. Момент истины. Прохожу свой любимый. Да! Со-со! Так, друзья, у него походу получается. А нет. Так, друзья, у него получился. Давай. Это, вот, друзья, специально облегчил, чтобы, короче, сюда поставил вот такие вот ковры, чтобы он часто не упал. Но походу они мне не помогают. Да, да. Попытка 365. Какое совпадение, да, пацаны? Короче, если я сейчас не прохожу, то я ставлю спаймпорт на стекло. Зачем на стекло ты можешь поставить? На железные блоки я тебя разрешаю. Го, давай, давай. Давай. Да, все, все, давай. Ты меня взбесил, короче. Я пройду этот паркурс в первый же. Я тебе говорил, что вас сюда поставил спаун ты не слушал. Спустя триллион попыток, друзья. Все еще на том же месте. Давай, ты ч, нуп, нуп. Все, друзья, пишем в комментариях хэштег ЕванНуп. О, бля. Короче, я решил поставить спампоинт, а то я вообще не пройду этот паркурс, ебанский. Я поставил, поставил и... Он поставил спампоинт. Тебе на этом железном блоке поставить спампоинт. На ебан, you have mr. Все фары года, все на. Давай, давай. Давай, просто на изи. Так, друзья, наконец-то он. О, -о, -о, -о, О, давай, давай, давай, давай. Поход, друзья, он научился. А тут ты, наверное, не сможешь его допрыгнуть, потому что тут просто пипец. Point point. И он прыгает, друзья. Давай. По-инт... И. А сосиски трина. Я перелетел. Перепрыгнул. <laughs> Всю момент, нахуй. Давай, давай, давай. Бля! Почти, сука. Соси, хуй, блядь. Какие ебаный, нахуй. Возрождаемый, хуй, блядь. Да! Да, ну, друзья, у него получился капец. Давай, давай, давай. И я прошел этот чертовский, нубский паркур. Всем. Я тебя поздравляю, ты прошел спасибо. мой паркур. Просто, это, конечно, это, мой, друзья, паркур, на самом деле, был очень легким. Вы только посмотрите на его паркур, это просто а... нереально, друзья, капец. Ну что ж, короче, в этом мы будем заканчивать. Ну что ж, друзья, короче, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео своими друзьями, друзья, короче. Для вас старался Альми Плей и Евлан. Всем. Всем пока. пока. При плаве. Во. Всем пока, друзья.